Ну а прямо сейчас уже снідати разом с нами. Если ви вы видите перевагу легкой страві, например, овощевому салату, тогда сегодняшний рецепт от Олексія Суханова вам точно понравится. Алексей, он майстер на все руки и просто сейчас и расскажет, и покажет, какие еще есть варианты стравы с овощами, кроме обычного салату. Смотрите. Витаю вас. Это найсмачніша ранковая рубрика країни. Сегодня мы готовим рулет из лаваша с овощной начинкой и главным ингредиентом – икрой мойвы. Ну что ж, приступим. И начнем с яиц. Для этого мне необходимо разделить желток от белка. Отделить их. Желтки мы нарезаем кубиками. Вот сюда. Берем огурец. Молодец. Тоже нарезаем мелкими кубиками. Так, петрушечка. Берем петрушку. Тоже меленько-меленько. Насколько можно. Ой, смотрите, как мелко получилось. Так, пекинская капустка. Ее следует нашинковать тоже максимально мелко. Давайте, хватит. Конечно. А то потом язык ты не почувствует, что там капуста. Теперь берем помидорку. Вот, кстати, я вам рекомендую а, взять помидоры твердых таких сортов. Ее мы тоже м -м, нарезаем а, мелкими кубиками. В общую миску-то не отправляем. Не отправляем. Мы для, мы для помидорок приготовили отдельную. Ну, так, чтобы они, знаете, цветом не менялись, соком не обменивались. Потом мы организуем их встречу. Так. Пока в стороночку наши помидорки. Ну что ж, вот в этой миске у нас есть уже желтки огурцы, пекинская капуста. И теперь нам необходимо положить туда наш основной ингредиент – икру мойвы, предоставленную торговой маркой «Водный мир». Не жалейте ее, пожалуйста. Белая икра, икра мойвы в частности, не уступает своим питательным свойствам той же черной икре. дорогущий и совершенно, можно сказать, недоступной пока, к сожалению. Так... Теперь кладем еще сливочный сыр и перемешиваем содержимое нашей миски. Так, ну что, пока отставляем мисочку, разворачиваем лавашек наш. Так, намазываем лаваш начинкой равномерненько распределяя по всей поверхности. И полосочкой, вот полосочкой я вот так вот посрединке, вот так вот помидорки. И вот теперь, прежде чем мы будем заворачивать, я вот вам рекомендую вот так вот завернуть уголочки сначала, да? А теперь мы заворачиваем рулетиком. Так, вот берем тарелочку такую и выкладываем... Наш рулет. Приятного аппетита и хорошего настроения вместе с торговой маркой «Водний мир». Морепродукты «Водний мир», когда корисне, так и вкусные. Гарного дня и до встречи!